Привет всем путешественникам по пространству с потоками нейтрина и со мной Вивика Колеси Черных Что же у нас сегодня новый, э, новый четверг и новая тема для встречи И сегодня мы говорить будем о циклах, да, о жизненных циклах Что это такое вообще-то и как они на нас влияют люди откликнулись на эту тему, поэтому я рада, что вам будет интересно. Давайте посмотрим, что же такое вообще циклы, да, жизненные, в том числе, да, и, и что это, как они влияют на нас. Но вообще, да, если вот посмотреть, у нас есть разные вообще циклы глобальные, да, в которых мы живем все, как человечество. Да, как Земля, наша планета Земля. Да? И, соответственно, у нас есть эти циклы, которые влияют на нас. Мы не можем никак влиять на них, да? но они влияют на нас, на нашу жизнь, на наши процессы жизненные. Есть также индивидуальные циклы, да, которые тоже влияют на нас, которые меняют какие-то процессы в нашей жизни. Вот, и опять же, мы не можем никак на них повлиять, но они влияют тоже, да, оказывают влияние на нас. Вот, и, конечно, очень важно понимать тоже, да, и знать, какие циклы вы, в каком сейчас находитесь тоже цикле, да, потому что это оказывает какое-то влияние на вас, да, на вашу, на ваш дизайн в том числе, да, на вашу индивидуальность. Вот на ту карту, которая у вас есть индивидуальная, да, и вы можете увидеть, что есть это влияние, еще дополнительное, да, к тому, что у вас в дизайне находится. И сам по себе жизненный цикл, да, вот у нас был ранее, да, в тысячу, до 1781 года, да, у нас был цикл совсем отличающийся от того, что мы сейчас проживаем. То есть цикл был сатурнианский, как называется, да, то есть это продолжительность жизни была совсем другая, да, и совсем другие как бы процессы там, да, происходили. То есть э, сатурнианский цикл, да, это примерно 30 лет, да, то есть э, движение Сатурна, да, э, по его орбите. Вот, и, соответственно, э, это примерно 30 лет, да, когда нужно, ну, развивался человек, скажем так, да, и уже был такой весьма в преклонном возрасте, да, когда ему было 30 Мало кто там доживал до 40-50, это уже вот такие вот прям глубокие старцы были. Да? Вот, и, соответственно, нужно было успеть э, до завершения э, этого цикла, да то есть уже до 30 лет, э, выучиться там э, завести семью, да, как бы говорится, отучиться, жениться, влюбиться, родить да? детей вот, э, все как бы, да, там построить дом, посадить дерево, да, все как бы успеть, вот, ну и совсем другая жизнь, естественно, там была, да, у нас сейчас отличается очень, да, э, прогресс, да, совершенно другой, и развитие другое, ну, как бы, Предполагается, что другое, да, как бы вот, ну, окружение, да, все разные вещи, которые мы создаем, совершенно другие, да? вот. На ментальном уровне мы застряли все в том же вот, да, в развитии ума, к сожалению, вот. И поэтому весьма местами печальные, да, у нас происходят события и жизненные процессы, но опять же выбора нет да, и поэтому как есть, вот, но те люди, они, да, они вот до 30 лет, они должны были вот все успеть, все, что можно только, да, потому что это уже глубокая старость и завершение жизни было. Сейчас у нас совершенно другой процесс, да, в 1781 году у нас, соответственно, уран, да, был открыт, и это как такая пеха, да, такая травная точка, но это как бы... Никакой мистики, да? <смех> но просто механически, да, здесь как бы, да, имеется в виду, что в этот же год, да, начали рождаться уже девятицентровые существа, первые люди, да, девятицентровые, вот, и цикл жизни поменялся, да, потому что с вот этой девятицентровостью, да, и э, жизнь, Жизненный срок у нас увеличился, да, для того, чтобы мы более тогда развивались, потому что у нас другие цели вообще, да, другая как бы тема нашего проживания, чем у тех семицентровых людей, да, они опирались на ум, да, развивали ум, маджину, как бы, да, для того, чтобы мы могли уже, ну, они выживали стратегически, да, как бы стратегически здесь развивали этот ум, да, для того, чтобы вот подготовка была, да, плацдарм для нас, для дальнейшего развития. Вот, и сейчас мы уже девятицентровые существа, да, которые совершенно вот с другим циклом жизни, поэтому у нас как раз у, а, уранианская, да, у нас история жизни, и это примерно 84 года, да, у нас цикл идет урана, возвращение урана, да, как раз. Вот, и и, соответственно, и взросление, и всевозможные процессы <if you're in life>, до да, жизни и развития совершенно другие. Да, И вот этот цикл тоже, да, один из циклов, да, которые влияют на нас, на нашу жизнь, на наши какие-то процессы. Добро пожаловать всем, кто присоединяется. Да, и, соответственно... Сейчас, секундочку. Угу. Соответственно, мы, у нас уже совсем другой цикл тоже, да, развития, который мы можем пройти. Да, естественно, если мы корректно, то, в общем-то, у нас и здоровье может быть, да, я уже, по-моему, говорила на ПИЧС, когда был, да, вот этот по питанию эфир, что... И заложенные как бы жизненные силы у нас совсем другие, да, то есть уже вот на 84 и более лет, да, долголетия такого, долгожительства, здоровья, как бы, да, заложено, в принципе, в теле, да, энергии. Но когда мы некорректны, да, то, соответственно, это могут быть тоже расходы сил, да, на то, чтобы избавляться от сопротивления какого-то, да, в жизни. Вот, ну, когда мы не двигаемся из стратегии авторитета, да, то всякие разные помехи на пути, да, для которые расходы черпают наши вот эти силы, да, и, нам, и мы быстрее разрушаемся просто, да, и поэтому многие говорят, да, что там, ну, вот уже там после 50, да, уже такие вот уже более-менее, уже старость наступила, да, там, но уже, конечно, не так, как в 30, да, уже люди с старичками себе считали. Хотя некоторые, да, вот еще по той программе живут и думают, да, что вот все, 30 лет, это уже там старость наступает, да. Нет, это старая программа, да, у нас только зрелость наступает после 40, да, вот эта оппозиция Урана как раз, да, где-то 40-42 года, да, вот это вот период жизни, да, когда, как бы, такое взросление наступает, вот. и потом уже есть возможность, потенциала для мудрости, это уже после 50, да, то есть такой рассвет того потенциала и мудрости, которые мы накопили в течение, да, вот этих 51-х лет. Вот, это все тоже связано с разными циклами, которые у нас есть, да, тоже. И у каждого будет, конечно, он уникальный, и свой индивидуальный какой-то, да, будет влиять тоже на наш э, дизайн, свои темы, свои и обучающие какие-то, да, там, моменты можно для мудрости, да и развития себя, и развития своего потенциала, и раскрытия, да, цветения этого потенциала в итоге, да, если мы корректны, это может быть тоже здесь эта история. Вот очень полезные тогда, да, могут быть эти моменты циклов. Вот не только обуславливать и уводить от себя, но и действительно какую-то мудрость здесь можно получать, да, как бы развитие открытие каких-то вещей для себя, да, то есть новых каких-то <сих> историй, вот, людей на пути и так далее, да, потому что они влияют, да, эти циклы, и вы можете даже заметить, да, что в вот какие-то периоды у вас были как будто вот, э, э, какие-то прям ну, сильные изменения, да, там вот до 30 например, было одно, да? после 30 какие-то изменения, прям в какой-то период начались, да, и, соответственно, поменяли ваш жи жизненный путь и какие-то, да, процессы. Вот. Это взросление уже после 30 начинается, да. В середине у нас этого процесса где-то в 40, да, вот это вот оппозиция урана, соответственно, да, это тоже здесь свой э, путь, своя тема еще дополнительная к дизайну, да, начинается. Вот, и перес перепросмотр вообще жизненных каких-то, да, процессов, э, приоритетов там, да, и так далее. Как мы говорим, это вот э, э, кризис среднего возраста, да, наступает, а на самом деле это вот, ну, это просто циклы, да, и вот это вот также там меняются э, узлы, да, и то, как мы смотрим вообще на жизнь, да, то есть приоритеты наших позиции как бы, да, жизненные тоже меняются. Вот. И, соответственно, вот после 50, это у нас тоже еще один цикл, да, есть оппозиция, э, возврат Херона, да, которая тоже очень влияет, и это возможность уже вот расцвести в своей мудрости внешнего авторитета в том числе, да? то есть такой вот прям, э, до этого было такое, да, там, юность, набирались опытом, да, там что-то такое, потом переоценка смысла жизни, да, тоже ценностей каких-то, вот, и все это приходит и приводит нас, да, к тому, чтобы уже э, реализовать свой потенциал такой да, внешнего авторитета мощного после 50 лет. Вот. Но это, опять же, возможно да, только тогда, когда мы корректны. Да. Когда некорректны, то, соответственно, э, мудрости там и, и, и, не, и не пахнет да, мудростью. Э, и как-то тогда люди чувствуют что угасает интерес к жизни там да, и что-то такое бессмысленная жизнь да, и так далее О, вот старость там да, не радость <laughs> и все такое вот всякие там болезни проблемы да, и никакой мудрости в общем-то да, сложно очень поделиться да, здесь только вот это гомогенизированные какие-то темы да, болезненные которые вот в течение жизни человек получал вот. И, естественно, если вы осознанно двигаетесь да, в этих циклах, тоже понимаете понимаете, да, какие темы для обучения, потому что в каждом цикле будет да, своя тоже история обучения, история каких-то да, нюансов, вызовов, да, которые могут быть на пути, вот, то это все нас обучает чему-то, да, каким-то своим нюансам. Вот, и вы можете действительно обогатиться обогатиться этим знанием каким-то да тоже без отождествления когда проходите через свою стратегию авторитет через знание своего дизайна Да эти все циклы то это может быть да, что-то ценное что-то очень полезное для вас да, для реализации себя и того потенциала который заложен Да и конечно это помогает вот к этому Естественный такой цикл, да, перетекает одно в другое, да, для того, чтобы вот научиться, да, и расцвести в итоге, да, вот уже после 50 очень красиво, как бы, да, реализовать этот потенциал, поддержка уже там, да, может быть, в последнем вот этом хероне, да, для вас, да, вашего потенциала, вашей уникальности, да. И в том числе внешнего авторитета, да, реализации того, что мы, в общем-то, пришли сюда, да, для чего? Для чего? Для того, чтобы реализовать свой внешний авторитет, да, пробужденного нашего ума, если мы корректны, да? если мы проживаем свой дизайн, следуем своей стратегии авторитету, вот, то тогда это красота, возможно. Да, возможно. И чему-то научиться здесь. Они только мучатся, да, и вот вовлекаясь во все, да, и получая шишки всякие, да, и не понимая вообще, почему это все со мной происходит. Вот. Что еще хотела сказать здесь? Да, у нас, ну, на самом деле, это я вот так только самые такие э, э, большие циклы да, рассказала. На самом деле э, есть разные тоже дополнительные Маленькие циклы. да. Здесь есть лунные циклы, да, которые конечно же влияют на, э, на нас, на любого человека, да, но не так сильно, как Например, рефлектор, Рефлекторы да? – у рефлектора своя история здесь лунного цикла, да, и насколько он, этот цикл влияет на этого рефлектора, да, и помогает ему вообще в его жизни, да, если он корректен, он даже и живет по своей природе. А также у нас а, есть годовые циклы, да, есть такие планетарные годовые циклы, которые влияют на все человечество, да, которые вот звездная погода, которая, да, также программирует определенные темы, которые мы будем проживать все в течение года, да, как мы говорим, это рейф Новый год, который, да, нам дает определенную вот вот тематику, да, на год. Я все никак... Не, не соберусь, вот уже прям вот-вот-вот, да, практически чуть-чуть освобожусь здесь и начну писать то, что я обещала, да, вот эти вот а, темы. Ну еще есть время, поэтому будет, наверное, актуальна еще эта тема, да, звездные погоды, года. Вот, и просто... Угу. Сейчас я посмотрю, ага. что вы пишете здесь. Лесь, я тебя слушаю, у меня прям ностальгия, как я училась, у тебя прекрасное время. Да, Спасибо. Пол полностью поддерживаю. Да. Как раз сегодня задумалась, чему же я, меня учит Сатурн, а тут эфирчик. <laughs> Класс. Да-да-да. Я уже увидела, сейчас это только к концу, да. Но на самом деле, да, это очень интересно смотреть, когда а, идут вот эти вот да, процессы. Сейчас чуть-чуть подальше, да, тоже расскажу какие-то моменты и как это влияет. Вот даже покажу примеры там, да, свои карты. Немножко построила вам, да, чтобы было видно, кто не знает, да, как это вообще все работает и как это выглядит вообще. Да, и возвращаясь, да, вот к этому годовому тоже, да, у нас есть цикл, который влияет на всех нас. Также у нас есть индивидуальный, да, и годовой тоже цикл, да, возвращение, солярное возвращение, которое на нас конкретно, да, какие-то для нас вызовы тоже, да, и темы там приносит и конечно предупрежден значит вооружен, да вот эти вот все темы циклов они очень конечно важны в нашей жизни помогают, да, потому что они предупреждают о каких-то вещах ну то есть это не о том чтобы это прям было предсказанием каким-то да но при этом это то что важно тоже знать до понимать куда вас движет да, ваш в процесс жизни, потому что это дополнительные какие-то темы для обучения, да, опять же, это для реализации вашего потенциала, именно вашей карты, да, это какие-то могут быть вот эти усиливающие такие, да, классные моменты, да, каждый год посмотреть тоже, да, как они либо уводят от себя, либо наоборот, да, вы можете там чему-то научиться, мудрости какой-то, да, тоже обрести в этом ежегодном процессе, да, и также у нас есть вот далее вот эти вот циклы жизни, да, вот возврат, возврат Сатурна, который начинается где-то в 30, да, там плюс-минус, у кого-то раньше, у кого-то позже, да, и каждый цикл тоже начинает влиять чуть раньше того, что той даты, да, когда случается вот уже, но ну, как бы да, зафиксирован ваш вот это должен включиться ваш цикл, да, какой-то вот этот вот Сатурн, например, да. И я вот сейчас чувствую уже вот приближение, да, хотя у меня вот позиция Урана будет в двадцать четвертом году. Да, но я уже чувствую, как она меня вовлекает вот в эти темы, да, то есть 22 год, и она вот у меня где-то вот в прошлом году, где-то в, э, ну, наверное, в октябре где-то, да, вот так вот, я почувствовала уже, да, что у меня куда-то там, ну, вообще поменялось мое ощущение, да, и вот все, чем дальше, тем сильнее и круче, да вовлекает вот в эти процессы, которые у меня будут в оппозиции урана, вот, поэтому я уже не удивляюсь, да, и смотрю, как меня просто готовит жизнь к тому, чтобы <laughs> да, проявить себя в тех каче качествах, да, которые будут тоже вот дополнительные, да, к моему дизайну. Вот и понятно, что там тоже будут вызовы, да, не вовлекаться и вызовы для моего авторитета и для моей корректности, да, чтобы того, кем я есть на самом деле. Вот, и Я сейчас даже вот покажу вам некоторые здесь варианты. Сейчас, секунду. Так, Секундочку. Угу. Видно, наверное, это да, слайды? Видите? Напишите, пожалуйста, в чате, что видно. Появилась картинка? Угу. Спасибо большое. Да, и вот здесь на картинке вы можете увидеть, это мой бодиграф, это моя как бы, да, индивидуальная карта да, моей уникальности, моей индивидуальности здесь, да, в процессе жизни. Вот это э, карта дизайн человека, да, бодиграф. Вот. и, соответственно, я пришла с определенными какими-то качествами, да, которые здесь в карте как раз мы можем видеть, да, и здесь у нас есть открытость, да, там, где мы обуславливаемся, я обуславлюсь определенными темами тоже, да, и э, далее есть э, какие-то циклы, которые тоже помогают нам посмотреть, да, какие вызовы могут быть и стоять на нашем пути, да, и дополнительные какие-то, соответственно, нюансы, да, которые можно чему-то научиться, мудрости какой-то обогатиться, да, если я буду не просто обуславливаться, да, вот этими всеми темами и встречаться, да, с людьми, которые меня будут обуславливать на эти темы, да, вот, но просто... Не вовлекаясь, да, помню свой, свой дизайн, да, чему-то здесь могу как раз-таки, да, не могут эти люди меня научить, или эти ситуации, в которые я попадаю, да, потому что здесь это вот прям показывается. да, это вот солярное возвращение, это цикл на мой, этот год, да, то есть с 2021 на 2022 год, да, это вот мой индивидуальный здесь соляр. Да, который мне дает определенные темы, вызовы, да, не быть генератором, например, да, потому что здесь это очень мощная тема, здесь два, двое, а, два канала да, про, определяются, кто вот такие очень да, которые говорят, надо быть постоянно занятой, я должна чего-то делать постоянно. Да, мне тут вот и это надо успеть, и то успеть, да, и вечно занятая, занятая, занятая, да, в своем направлении каком-то, да, направление здесь темы направлений и занятости вот этой, да, постоянной, это такой большой вызов, да, и эмоционально здесь, да, вот не принимать решения, не рубить с плеча, как говорится, да, потому что здесь это у меня канал принципов, да, тоже определяется, поэтому... Да. И, конечно, вот этот рациональный ум тоже, да, с темой разгадать загадки, внутреннюю истину позвать и все такое, да, то есть это вот здесь тоже зацикленность на каких-то вещах, может быть, да, и это вызовы в моем дизайне, да, а также это тема обучения, которая, в общем-то, да, здесь, в этом году будет встречаться постоянно, да, в моей. И жизни и чему-то либо учить либо я могу увлекаться это может приводить к разным проблемам для меня да например вот поэтому угу. сейчас я смотрю олеся пишет да ух ты твои узлы в воротах моего солнца и земли интересненько поэтому ты учитель да у тебя 214 уранами определяется, да. <смех> да, да, да, вот, Олесь просто у нас еще и астролог там, да, и тоже, да, продвинутый пользователь, поэтому, да, комментарии такие уже более продвинутые. Вот, и, соответственно, да, это ну, так, если по верхам посмотреть, да, основные вызовы, конечно, когда вы получаете чтение своего вот, да, солярного возвращения, там это более подробно, глубоко, да, нюансы разные тоже, да, здесь показываются, которые я сейчас не буду озвучивать, да, но основные темы, просто чтобы вы понимали, как это работает, а как обуславливает, да, и какие-то вызовы бросает, мне, да, здесь. В моем процессе, потому что здесь это, видите, тоже, да, все три центра, которые у меня не определены, да, они тоже обуславливаются, это значит, что люди будут приходить, какие-то, да, ситуации, которые могут здесь вовлекать меня в эти темы, да, и, соответственно, если я буду вовлекаться и включаться в эти темы, да то они могут меня увести от моей природы. Поэтому вот я наблюдаю, как я в меня постоянно да, жизнь вовлекает в какую-то занятость, занятость, занятость в этом году, mm -hmm. да, что и, и постоянно ум говорит: у меня не хватает времени, у меня не хватает времени, у меня тут вот это, вот это, вот это, да, и как бы вот эти всякие разные направления тоже приходят, да, которые я сейчас дополнительно еще изучаю да, в своем как раз о том, что как бы, да, познать внутреннюю истину для себя и для других, быть практичной тоже, да, и потом поделиться с вами тоже, да, помочь вам в этих всех вещах. И это вот все тоже, да, вот стало приходить буквально, да, в тот период, когда я вот начал влияние, да, свой вот этот цикл солярного возвращения, потому что он за три месяца где-то, да, до дня рождения уже начинает тоже влиять какими-то качествами да, вот и здесь вот например оппозиция урана тоже моя карта да но уже с разными другими темами которые да, могут приходить здесь это более длительный цикл да то есть это вот возвращение сатурна у нас да это где-то 30 лет да и здесь это вот 40 42 года до да, 43 года позиция урана то да, уже приходит вот этот цикл вот и соответственно эти вот 10 лет да, это вот более сильно до да, проявляет себя как раз э, э, возврат сатурна цикл да и потом вот добавляется и более ярко будет до да, проявляться и я уже чувствую я говорю да как это работает э, сейчас для меня то есть уже начал меня вовлекать да, вот, в эту историю вот, этого цикла. да, И почему у меня вместе с дизайном человека появились разные другие здесь да, темы, еще дополнительные инструменты. Да, потому что все это время до до вот этого, да, оппозиции и до вот предыдущего года, да, когда уже началась сонастройка, да, я была только в дизайне человека, да, то есть, 15, ну, 14 лет чисто дизайн человека был, да, там добавлялись какие-то, да, там нюансы, там парочка, да, но я как бы, они так, да, прошли мимо, скажем так, да, и практически не зацепила, да, я не предлагала практически для кого-то это, да, еще и дополняла. Вот, и сейчас это прям вот, да, обучаться каким-то новым тоже, да, и, и навыкам. Вот, и каким-то новым направлением, да, потому что здесь это у меня еще и 35-36, да, приходит мастер на все руки, и поэтому, да, может быть, еще дополнительные какие-то, да, инструменты здесь, да, и мастером быть в каких-то еще дополнительных инструментах. Конечно, дизайн человека остается, да, моим любимым, моим сильным, моим, да, основным инструментом, вот, но при этом вот, да, есть еще и что-то, да, что привлекает меня, чтобы вот добавить разнообразие, да, свой процесс. Алися, вот. ты включила микрофон. Сейчас я выключу микрофон. Она угу. сама выключит. Хорошо. Вот, и, соответственно, вот это влияние, да, и, в общем-то, добавляется еще, да, в оппозицию рану у нас еще и дополнительный профиль, да, но у меня не сильно меняется, да, я пять два, и здесь на пять один, но вот обучение как раз-таки, да, появились уже начинается настройка с этим, да, и очень много всего и тут, и лидером быть. Да, и инициировать какие-то процессы, но опять же, чтобы это было из стратегии и авторитета, да, а не просто так, потому что да, там я шли я под хвост, попала, как говорится, да, обусловлена, и начинаю все подряд инициировать, да, и получая какие-то проблемы да, на свою пятую точку. вот И кризисы всякие, да, которые конфликты, которые могут здесь быть. Вот, и, соответственно, это как часть тоже, да, я не буду все отсмотреть, да, но вызовы свои здесь есть, да, и дополнительные какие-то темы для мудрости, да, и для реализации себя и своего потенциала, который заложен, да. И э, также интересно посмотреть, да, у нас есть там потом Херон, я его не стала еще, да, здесь слайды пока делать. Сейчас я, да покажу да здесь это интересная такое тоже тема которую можно обращать внимание да когда вы живете просто да и э, э, начинаете какие-то важные для себя вещи да или что-то там вот вчера например да я начала свое обучение еще одно которое мне очень нравится и которое меня привлекло тоже где-то полгода назад вот и я очень рада, что я туда двинулась да, стратегия авторитета меня позвали, позвали, чтобы в этом направлении двигаться. Вот и, соответственно, я туда пошла. Вот. и интересно посмотреть было, да, вот до того, как я зашла в класс там, да, вот этот вот для обучения, я прям вот зафиксировала эту карту, да, just now, да, которая но сейчас как бы да, показывает что, какой дизайн стоит да, и можно посмотреть тоже да что это цикл определенного обучения вот этого да что он может дать да или когда вы там покупаете машину или там свадьбу у вас или еще что-то да это тоже очень интересно посмотреть на это да как какой день вы это делаете, в какую вот программу, да, скажем так, в какую погоду, потому что это будет тоже, как вы, я, назовете, так она и поплывет, да, как говорится, и поэтому это вот очень интересно, да, что вот это вот знание и причем, ну, где-то за два или за три часа только, да, вот стал вот этот канал как раз да пробуждения. В том числе, да, вот, и мне было очень интересно, да, что вот это вот знание, которое я получаю, да, оно очень такое направление, да, о новом, вот, и там о каких-то очень таких шокирующих и очень мощных процессах здесь, да, вот этих инициаций тоже, людей в свою тоже индивидуальную природу тоже, да, и понимание каких-то вещей себе. Вот, и может привести к пробуждению, как меня, так и других, да, тоже усилить вот эти процессы, вот, и очень такой, да, тоже своя структура, свои какие-то интересные темы, да, здесь, вот, и это знание, да, может дать эффективный тоже какой-то информацию ключ, да, для людей, для их трансформации, для усиления их процесса тоже, да, движение к себе любви к себе до да, инициации вот этой да к пробуждению да, и это и признанию чувств и признанию каких-то вещей здесь глубинных своих тоже да и для меня и для других кому я потом смогу даже поделиться да. Вот и очень влиятельное при этом, да, это знание может быть, да, и как бы то, как я начала, интересно было даже увидеть, что у меня учитель, которая преподает этот э, это знание, да, на 4-6, и вот прям в ее тему, ее тему, да, и это очень влиятельно, там да, может быть, и в кругу э, моего сообщества там да, может очень сильно тоже помочь на пути к себе, да, к своим каким-то вещам и пониманию в себе. Вот. И, ну, прежде всего для себя, да, конечно же, а потом уже и для вас это тоже будет очень таким мощным инструментом, так что, ну, ждите, я потом, когда отучусь и, да, буду готова, я тогда с вами буду делиться тоже этой темой, это может быть вам тоже полезно очень, да, и трансформирующе. Вот, поэтому, да, это интересно посмотреть вот любую вещь, которая, да, начинается вашем, на вашем пути, вы даже можете а, вернуться к каким-то событиям в своей жизни, да, и построить ту карту, которая тогда была, да, и посмотреть, как это действительно все там а, работало, да, в тот момент, когда вы начинали, да, оно как бы задало вот это направление, как будет двигаться вот эти вот ваши какие-то, да, вещи. Вот очень часто это совпадает действительно да, с тем, что было заложено, как вы корабль назовете, так он, и, в общем-то, поплыл уже. Да? Вот, поэтому тоже да, можно практично тут использовать это знание. Да, и, кажется, это все слайды. И что еще я хотела сказать... Угу. Да, и, в общем-то, я просто смотрю здесь, да, подсматриваю, вот. и это, наверное, ну, такое самое основное, главное, что я хотела рассказать здесь о циклах, да, и, ага, сейчас я посмотрю, о, у меня тоже 35-36, я, я на тоже еще пошла, да-да-да. Да, да, то есть вот очень интересно. Это может быть, да, какие-то вот эти влияния, темы, да, которые... Вот сами не понимаете, почему, да, почему меня вот втягивают в какие-то вещи, да, или какие-то новые люди появляются, да, с какими-то новыми темами, вот. А просто это потому, что... Вот цикл новый пришел, да, и, конечно, когда вы понимаете, да, то есть построить этот цикл, да, и вот можно обратиться ко мне, например, да, для расшифровки этого цикла, и вы понимаете, да, что это вообще, да, вам дает, какие вызовы перед вами опять же станут, да, встанут. Ну, важно сначала, конечно же, получить свое базовое чтение, да, и потом уже можно получать эти циклы. Вот, чтобы понимать, да, сначала понять вообще, кто я, а потом уже понять, что это как бы, да, еще дополнительно вам дает какие-то вызовы, какие-то темы, да, которые будут встречаться на пути, люди опять же какие-то, да, которые тоже там дают определенные темы. Да, и, соответственно, там можно это все расшифровать, и быть предупрежденным значит вооруженным. Вот. Надеюсь, это был полезный тоже эфир такой, да, полезная информация. Вы что-то, может быть, обратили внимание на что-то да, или захотели тоже разобраться в этой теме для себя. Вот. Потому что вот эти циклы, да, которые есть жизненные, они, конечно, важны. Да, их понимание тоже. И куда же ведет это вас? Так, да, к чему это ведет? Да, какому потенциалу и как его можно будет потом реализовать. Да, это вот все можно здесь посмотреть. Вот. И э, по традиции в конце эфира я э, немножко расскажу о звездной погоде, которая у нас здесь да, стоит сейчас. Вот эта тема заразительного влияния да, здесь что-то сделать, да, для того, чтобы меня заметили, На да, на этой э, неделе, тема такая, да, очень много определенностей, на самом деле, да, и вот до 20 как раз до завтра, да, у нас будет стоять еще канал инициации, я в своем вот э, телеграм-канале пишу о погодке, да, и вот написала как раз, да, об этих вызовах тоже, если вы не еще, там, еще не там Можете написать мне, да, чтобы я вас добавила или ну, дала вам ссылку на этот телеграм-канал, если интересно. Вот. И, соответственно, да, вот эти вот темы инициативы, да, как сделать какой-то вклад, да, быть лучшим. Вызовы такие, да, очень большое давление на эго-центр тоже, да, чтобы доказывать себя, что я могу, я храбрый, я лучший, я там, да, все сделаю для того, чтобы у меня было все самое лучшее на материальном плане, или кто-то может давить на вас, да, тоже обуславливать вот этими темами. И, конечно, важно помнить о своей стратегии авторитета, да, для того, чтобы не вовлекаться в ненужные вот эти доказательства. Какие-то прыжки неизвестно куда вообще, да, которые могут переломать во многие да, шокирующие какие-то опыты. Вот. А также это тема направления да, и ресурсов в этом, на этой неделе. Это да, тема а сегодня, еще завтра будет стоять эти транзиты. Да, и также остается тема вот этого я знаю, я знаю, я знаю, у да, ментального процесса сложно слушать других, как бы да, потеряться в уме вот в этом, который сам по себе да такой сусанин, который знает, куда чего да, нужно. Но это опять же иллюзия, да и понимаете, что вот как раз структурировано, как-то эффективно, да, поделиться с кем-то этим знанием, да это может быть усиливающе и полезно, но не для себя. Да, использовать этот ум, вот. и опять же не искать из ума направление какое-то, да, и куда там направить свои стопы и ресурсы, да, потому что это может приводить к всяким там да, разочарованиям, фрустрациям, гневу и сопротивлению горечи, да, а действительно, двигаться из авторитета, если это правильно, так, да, как бы обучать, что обучаться чему-то там, да, или куда-то двигаться, э, жизни и тело, да, и ваш авторитет вас туда направит. Да, и подтвердят, что вам туда нужно, да, а не просто вот так вот, да, потому что есть это э, обуславливание, я туда уже иду, да, я чувствую, да, и из ума, да, или придумал сам себе вот эту вот какую-то, да, там, историю, направление и Синициировал и пошел, да, потому что я там могу сделать этот вклад какой-то, да, или там заработать денег, или еще что-то, да, там, э, усилить свои знания, да, или там, с кем-то, чем-то там э, поделиться своими зарениями и так далее. Да. Это, это программа, это погода, да, но вы это не погода. Очень важно понимать. Да, и поэтому не теряйтесь в уме, в доказательствах чего-либо да, на этой неделе. Вот, и далее, да, у нас с 20 числа, да, или с 21-го, да, у нас, ну, там в конце 20-го, да, начало 21-го числа, придет новая погода, да, новая тема. Быть занятыми как раз, да, то, что у меня вот это вот весь год обославливает, да, 34-20, там да, манифестирующий генератор. Вот, на этой неделе, да, ну, вот с 21 числа вы можете это все очень так прочувствовать, да? Как ваш ум начинает вовлекаться, да, и все время жужжать, что надо. То, все, 5-е, 10 35-е, 60 -е, и так далее, да? Срочно надо что-то делать, делать, делать, делать, и я занят, занят, занят, и я, да, все. Уже, да, Бобик сдох. <laughs> вот, а также может быть моменты, когда... Просто вот отключает вас, да, и вообще дела нужно делать, но сил нет, да, в выключении вот это, да, и тоже нормально, тоже нормально, да. Вот эти вот сейчас погоды, да, вот четыре погоды, они очень индивидуальные, да, и вот у нас предыдущие две были очень индивидуальные сейчас очень индивидуальная погода тоже, да. Вот. И следующее тоже будет индивидуальное, поэтому это вот э, можно сказать, сколько у нас там месяц, да, с небольшим, просто у нас вот этот вот период меланхолии, выключенности, включенности, да, когда-то да, отсутствие или присутствие энергии. Но опять же, да, здесь это о том, чтобы не теряться во всех этих темах, да, и быть в, в, вовлеченным в какой-то процесс, только если это корректно из вашей стратегии авторитет. Да, и тогда это может вас усилить, и еще может быть кого-то рядом находящегося. Вот, поэтому не теряйтесь в уме. И это, наверное, все, что я хотела сказать. Есть ли какие-то вопросы, комментарии, прежде чем мы завершим? Олеся говорит спасибо. Угу. И ссылочку дать, да, по погоде. Угу что опять пытаемся не бежать, да, да, ну, вообще бежать не очень-то полезно, да, если, если только не на, не с определенным корнем, да, не на тренажере каком-нибудь, ну, или там бегать спортом, заниматься и стресс сбрасывать, да, вот, а так, в принципе, куда бежать, да, куда торопиться. Вот, все двигается так, как нужно, да, в своем темпе. И стратегии авторитета без лишнего стресса, без лишних каких-то да, заморочек, проблем. Вот, поэтому, надеюсь, это было да, полезно, интересно для вас. Угу, точно, спасибо, отлично. Вот И увидимся в следующий раз. С новой какой-то темой. Да. Благодарю за внимание. Всего вам хорошего. Не теряйтесь в уме. Любите себя, да, и свою стратегию и авторитет. Пока-пока. До новых встреч!